Привет, меня зовут Игорь, и сегодня мы с вами поговорим о том, что находится внутри кресла. Рано или поздно мы становимся переоделемы при приобретении кресла к себе домой или в офис. Многие начинают усердно гуглить гайды, как выбрать кресло, на что обратить внимание при выборе, для того, чтобы не ошибиться. И каждый производитель пытается преподнести свое кресло со всех аппетитных сторон. Но, как всегда, сама суть строения кресла остается скрытой. Никто, как не мы, расскажет вам о том, что находится внутри кресла. Для того, чтобы приподнять завесу тайны над этим вопросом, мы сегодня будем препарировать три кресла. Мы являемся экспертами в производстве качественной мебели. Именно поэтому для анализа мы выбрали три кресла. Одно геймерское зарубежное, торговую марку мы не назовем, и два наши геймерские кресла, Барский Спорт и Барский Спорт Элит. Уже сейчас видно разницу в строении э, весел зарубежных и наших. По принципу размещения наполнителя четко вырисовываются две классификации. Первое. Наполнитель располагается непосредственно на корпусе кресла. И второе. На примере кресла Спорт можно быть частично представлен как на корпусе, так и в специальных пазах в обивке. В принципе эта классификация мало влияет на качество самого кресла. Но во втором случае позволяют добавить некоторые эргономические элементы в конструкцию кресла без глубокой врезки в основной наполнитель. К тому же процесс создания эргономических подушек это довольно сложный процесс, увеличивающий себестоимость работы. Многие производители упрощают процесс, отказываясь от эргономических подушек вовсе. Основополагающим хорошего удобного кресла, помимо выверенной формы, хорошей обивки и прочих технологий, является наполнитель, его марка и компоновка в кресле. Многие считают, что наполнителем кресла является ПОРОЛОН и это глубокое заблуждение. Понятие ПОРОЛОН неправильно, ПОРОЛОН это эпоним от норвежской фирмы ПОРОЛОН, которая поставляла этот материал в СССР. На самом деле ППУ это эластичный пенополиуретан, полиуретановая пена, состоящая на 90% из воздуха. В своих моделях мы совмещаем жесткую вторичку и эластичную мягкую первичку. Давайте проведем детальный анализ того, что мы видим. На примере образца конкурентов мы видим ППУ марки ПБ-45. Что это означает? ББ – это аббревиатура, тогда как значение, цифровое значение 45 обозначает его жесткость. Зачастую здесь кроется маленькая хитрость. Для того, чтобы удешевить конструкцию и избежать некоторых издержек, зарубежные производители покупают БТУ с меньшей плотностью, потому что он опускается с ценой на, за 1 килограмм, поэтому чем меньше плотность, тем больше ППУ можно купить за ту же самую стоимость. Что же касается первичного ППУ, здесь тоже все довольно просто. Основной характеристикой этого материала выражается также в его плотности и жесткости. Именно поэтому маркировка первичного ППУ состоит из трех значений. ST, которая является аббревиатурой, и двух численных показателей. Первый это плотность, второй жесткость. В зарубежном кресле первичный ППУ представлен в виде отдельных сегментов и имеет марку ST-2025. В наших креслах за счет технологии сэндвича первичный ППУ представлен первым слоем 20 мм марки 2535 35 Как в наших креслах мы используем только лучший вторичный ППУ марки PB60. Повторимся, мы также комбинируем первичный и вторичный, тем самым придавая креслу нужную плотность и мягкость. ППУ марки 60, то есть его жесткость намного больше, это можно даже сейчас увидеть. Вот 45-я марка и вот 60-я марка. То есть всех материалов здесь э, самая крутая деталь, это контурная веска сидушки. Марка довольно-таки плотная. Я думаю, что 38-я плотность марки это HL. Ну, на трубу одевается обычный изоляционный изолон, а здесь тоже изолон, более даже здесь экструдированный, поскольку сидушка здесь попроще. На спинку ставится очень легкий поролон, называется вакуумный поролон. Он, скажем так, очень легкий, Слив поролона можно держать двумя пальцами. Он не, скажем так, выносит точку он очень быстро теряет свои мастливости. Ну и обклеивается кресло, собственно, поролоном, который вообще не идет на мебель, он идет в упаковочные, в коробочки для каких-то вилочек, ложечек, то есть 5-15 марта. То есть вы видите в каком состоянии. Кулек здесь, кулек здесь просто для того, чтобы натянуть 55-я плотность это 60-я, ну а плотность может достигать и 200 и 300, то есть э, ее прессуют очень сильно. Ну в нашем случае это 55-60. Это самые простые марки, 22-я EL, 25-я EL. А6-35-30, самая эластичная, мы ее знаем, и ST-28-40, довольно-таки упругая марка, хорошо держит пол. Сегодня мы показали вам, как устроены кресла внутри и какие марки наполнителя сочастую используются. Если вам понравилось видео, можете там смело ставить лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, либо вы хотите узнать еще больше про мебель, секреты ее производства, что используют производители телевойные, Оставьте ваши комментарии под нашим видео. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам большое.